Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн расклада. Онлайн расклада. Это а, его и ее страхи в отношении вас и чувства к вам. Первое, второе, третье. Выбирайте любое времечко в комментариях. А поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, вот сегодня мы будем рассматривать такую интересную тему, потому что... А вот у нас день рождения у нашего интересного, красивого спонсора-модератора, Лисички, сестрички. Поздравили ее с днем рождения. Быстренько в комментариях написали все, все, все. Знаю, знаю. Давайте быстренько приступим. Поэтому же спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами, которые вы только поддерживаете. Этот канал, меня и тому подобное. Поэтому давайте приступим сразу. Будем рассматривать и мужскую, и женскую позицию. Поэтому не волнуйся. Так, тогда мышатка так ланенько давайте здравствуйте кто выбрал классный вариант классный красный вариант его страхи в отношении вас и чувства к вам его такие мужские страхи к вам в отношении вас его страхи, в отношении вас. Так чувства, как шепот ягоденок. Прикинь, тишина. <смех> Семерка жеслов и солнце. Что человека не услышат. И чувства к вам. Здесь чувство человека свысока немножко по отношению к вам. вас не особо принимает в расчет, либо не принимает близко к сердцу. Вот здесь я бы сказала больше так, то есть не, не предполагая даже у некоторых может отыграться на ваше существование какое-то, это растрактовка, то есть такое тоже может быть расклад общий. Поэтому отшельник больше говорит о неких холодных ощущениях и чувствах. Но здесь у нас тройка чаш, шестерка чаш. Вперемежку с пятерка мечей, шестерочка жезлов. Здесь есть некая симпатия, но дело в том, то что она больше как свысока играет, она больше играет, как вас не особо принимать как в расчет, возможно принимает так, как всех принимает людей в этой планете, то есть вот здесь немножечко есть э, стык прохладности по отношению к вам в любом случае, но здесь немножко, я все равно бы сказала, немножко вот свысока как-то вот то, что, ну, ну, не то, что ты там плебейка, да, там, но здесь вот какой-то вот свысока, с высока, с высоко поднятой головы, да, на вас. Вот какой-то такой момент здесь. То есть, да, здесь есть какая-то чуткость, есть какая-то... Ощущение, ну не то что кайфа и эйфория, а больше как-то приятностей. Да, вы приятный человек, но возможно здесь человек либо не принимает вас в расчет, либо не принимает вообще ваше существование в расчет, но все равно относится более-менее как, вот как ко всем может также относиться, то есть ко всем мирно-мирно и, и также к вам. То есть здесь вот как-то... По пятерке мечей по отшельнику, здесь чувства немножечко такие подшатанные, немножечко чувство не особо удовлетворенности по отношению к вам. Если вы в близко, в близких отношениях, то человек очень есть какой-то момент обиды и чувство какого-то незавершенного, какой-то отстраненности по отношению к вам. Но также чувство тогда к вам присутствует, если он, в принципе, просто рядом и тому подобное. То есть здесь зависит от того, конечно, контекста отношений, потому что тройка и шестерка мечей это могут к вам относиться как хорошо, но дело в том, что здесь пятерка либо личное что-то к вам, либо здесь как ко всем относится человек. Я бы сказала вот так. И по шестерке жезлов, да? Это у нас очень сильно как вот свысока, вот он относится к своим подданным, здесь тоже мужчина свысока смотрит на детей, здесь также они высоко, и вот я бы сказала, здесь и свысока, здесь как мимо победа, и ничего особо приятного. Либо вы задели, как лично человека, но при этом есть какие-то недомовки, но при этом чувство приятности по отношению к вам есть. Возможно, человек у вас видит какую то некое ощущения по отношению к вам какое-то ребячество то есть если это ваш друг там допустим то в принципе чувства такие есть у человека но дело в том что они только дружеские ничего более вот здесь либо если что-то более и есть то здесь какое-то есть какое-то отвержение Здесь, здесь могут по-разному проигрываться чувства. Здесь они присутствуют только в том случае, если вы близки с этим человеком. Если вы далекие, то здесь я бы сказала, как вот ко всем относится. Здесь вот, вот здесь осторожнее, пожалуйста, когда вы загадываете вот эту позицию, потому что не дабы где-нибудь как-то вот. Здесь вот в зависимости очень сильно. Если близкие, то здесь тогда близкие, нехорошие. здесь Какая-то присутствует, какая-то книтель, которая, в принципе. И дает содержание того, что человек, в принципе, ощущает к вам не самую приятную вещь, но как-то с высока А знаешь, как к ребенку относится. Тоже могу я бы сказать. То есть не слишком серьезно в своей жизни. То есть, ну, здесь, вот, конечно же, в зависимости от ситуации. Поэтому давайте дальше его страхи по отношению к вам. Давайте кругом. Не исключено, что человека они не любят потусторонние. Я, конечно, дико сорямба, но дико сорямба. Дорогие мои, у кого здесь есть какие-то ну, дети? То есть кто-то, ну давайте, одна из таких расположенностей, ну реально, ну хотя это не особо здесь, а Ленормат это не особо говорит, ну крайне редко. Давайте так, здесь... И если вы в отношениях, допустим, вы это с человеком, да и у вас там пара, все дела, здесь может, связано с ребенком, может быть незапланированная беременность. То есть какие-то такие сюрпризы, подарки, которые он от вас не ожидает. Здесь человек вот каких-то таких вещей боится. В плане киндеров если кто здесь что не сказал тому подобное. То есть что-то с... Да, здесь как-то не то, что с и молчать, а вот здесь вот кто-то боится реально, что вы как-то там, если вы в паре, в отношениях, кто-то там может как по залету, и когда ей совсем не планировалось, и это не хочется. То есть есть какой-то такой страх. Не, не хотение чего-то нового, но в плане какой-то другой жизни в отношениях с вами. Здесь я бы могла бы сказать уже, если по детям, если здесь не планировалось, то человек очень сильно этого боится. У нас тут и солнышко, и тут у нас ребенок в сочетании даже с луной, со змеей. Каких-то больших, ярких сю сюрпризов, которые изменят его жизнь каким-то тяжелым последствиям. Вот и все. Боится в отношении вас. Что может этого человека очень сильно, ярко обременить и при этом перечеркнуть какую-то его жизнь? Я бы сказала, немножко даже в контексте перечеркнуть и сделать его жизнь тяжелым. То есть здесь вот боится, если здесь человек, допустим, в легких отношениях с вами, то боится тяжести. Тяжести какого-то, да, там, допустим, какого-то огласки. И что он должен какие-то быть... Я бы сказала, кушать последствия от этого. То есть его страхи связаны с тем, что человек не хочет от вас никаких сюрпризов, которые бы меняли его жизнь к худшему. Вот такой у человека страх. Будь то ребенок, будь то не знаю, будь то какая-то третья лишняя, будь то не знаю, что вы чья-то третья лишняя там что вы, возможно, какую-то роль играете, не очень сильно красивую себе позицию ставите, что вы его, возможно, обманываете. Но при этом, чтобы он после этого кушал какие-то прям последствия. Здесь во всех планах, то есть и в моральном плане здесь может отыгрываться, то есть человек к чему-то не готовый. Он это прекрасно, так скажем, я так понимаю, для некоторых прям сказал, что я боюсь, я не хочу и тому подобное. И это же и боится. Но здесь явный просто страх это того, что человек не хочет никаких ярких вспышек в своей жизни. Чтобы они его меняли жизнь перечеркивали, делали ее тяжелой. По десятке жезлов. Семерка жезлов, солнце, смерть, семер, десятка жезлов. Если вы в паре с этим человеком, незапланированных и необсужденных детей, здесь, конечно же, не хотелось. Именно необсуждаемых, именно незапланированных, то есть киндров, сюрпризов. Дети у нас по солнцу тоже иногда проигрываются. Поэтому вот. Поэтому и тут, и тут тоже дети. Вот, возможно, отношение какое-то не очень сильно приятное к, допустим, детям, если у кого-то из вас есть дети. То есть, в принципе, тут тоже такого может отыграться. То есть, какая-то ваша реакция на всю эту историю по отношению с детьми и ваше отношение к детям здесь тоже может как-то отыграться. Вот Какие-то последствия человек не хочет и боится каких-то действий, решений, ярких вспышек в его жизни по Солнцу, по смерти, чтобы перечеркивали, чтобы он хлебал, от где по десятке жилов и еще те последствия, которые сделают его жизнь тяжелой. Если ответственности, то ответственности. Значит, человек, я так понимаю, сказал вам ярко, что я не хочу вот это и это. То есть, здесь нету абу кобы, чтобы она, главное, это не сделала. То есть, здесь яркое предположение. Ярко, я бы сказала, даже яркая характеристика того, что человеку неприятно, что человеку не нравится. Человек, я думаю, это об этом сказал. Здесь не молчу, я думаю, уж, уж точно. То есть, здесь вот именно... Не думаю, чтобы человек молчал о том, что ему не нравилось, либо уже сказал. Вот, короче, как так. М -м -м, таких, таких приятных сюрпризов, но которые просто перевернули его жизнь кверху попой. Вот, чего боится человек в отношении с вами. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на женщину? Ее страхи в отношении вас и чувства к вам. Давайте ее страхи по отношению к вам, ее страхи по отношению к вам, ее страхи. К <смех> квартире. К а квартире. -а. Ее страхи по отношению к вам и чувства ее к вам, чувства ее к вам. Ее страхи, ее чувства. Я бы здесь сказала, женщина сама на, своих, сама на своих волнах, и здесь больше она оценивает свои чувства в общем плане, нежели, ну, вот как-то... Здесь я бы сказала, немножко есть какие-то раздумья, есть какие-то потери в отношениях с вами. То есть женщина пока сейчас немножечко... Вот давайте сама себя сканирует по отношению к вам, по шестерке мечей по Верховной Жрице. Я бы не сказала, что здесь нету ни любви, я бы не сказала, что здесь нету жалости. Здесь больше, как вот знаете, верхов... шестерки мечей, как отправка к новым берегам, а по верховной жизни, как сканирование самой себя. И мы спрашиваем сейчас о женщине, как раз-таки у нас еще плюс верховная жизнь и стоп-карты. Поэтому я бы сказала больше, что здесь больше как женщина оценивает свои чувства по отношению к вам, и вот именно в такой, от... такой отношение. В... В таком поиске, я бы немножечко даже сказала, здесь в поиске по шестерке мечей, плюс верховной жрицей для себя в отношениях с вами. То есть я, я, и я не скажу, что здесь не любит, либо любит, либо вообще не хочет, либо живет другой жизнью. Но как-то нет. Если человек, давайте, человек, допустим, давно пропал, либо давно из вашей жизни исчез, я не могу сказать, что чувство к вам есть здесь. Если человек в отношениях с вами, то человек больше в самом своем потоке внутреннем и понимает, и рассматривает свои чувства по отношению к вам, и вот здесь даже для человека иногда, я так понимаю, в некотором плане непонятно, что чувствует к вам и при каких обстоятельствах. Есть какая-то загвоздка, что человеку не дает особо определиться. Нет, это не хрень. Поэтому давайте дальше. Его, ее страхи по отношению к вам, солнце, четверочка мечей. Да, здесь обратно на солнце какого может морского позиции, только с четверкой мечей. Может, ваши линии Может, то, что здесь какое-то, здесь человека будет как-то делать не то, что от него ожидался, либо ожидалось. Не то, что он говорил и ни в чем заверял. Именно какие-то неоправданные ожидания по отношению к вам. То есть вы как-то изменитесь, вы как-то поленитесь, вы как-то будете безбожно относиться, я бы сказала, немножко будете в себе. Возможно, ваша отстраненность и холодность человек боится. То есть раз-раз и э, вдруг э, э, такой хороший, хороший, нехороший человек. То есть ваше какое-то предательство вашего неделания в отношениях речевого с этим человеком, если вы находитесь в отношениях. Какого-то вашего забвения, допустим, для кого-то. То есть если здесь как в паре, в принципе, нормально, ну предположительно, то вашего какого-то фиаско человек боится, что у повер... вас будет фиаско, вы как-то будете повержены какими-то силами, трудами и тому подобное, вы сломитесь, то человек боится больше за вас если он с вами в отношениях, то, что вы не будете ничего делать, либо куда-то уйдете, будете чем-то загружены, человек боится. И также человек боится, что вы как-то поможете предать, пред, предать э, человека. Допустим, изменить, предать, ну, как-то повергнуть человека в шок, ну, грузить человека. Здесь именно какое-то ваше большее отношение к, этому, э, к этой женщине. ее это больше испугает и... Больше пугает то, как вы будете холодны с ней, как вы будете отстраненно себя вести и будете заняты чем-то, а не ею. Будете сами в каком-то не очень хорошем состоянии духа. Тут то уже можно такое сказать. Вашего какого-то поведения не очень сильно конкретного и понятного. Вот я бы сказала, удивил человеку, женщина. Человек, женщина у вас боится по отношению к вам поэтому вот, вот здесь именно какое-то неоправданно неоправданно непонятного отношения то есть кто-то что-то там пусть заявлял говорил обещал хлялся а потом уже в четверку в десятку ничего особо не делает и ничего здесь также если эго ну допустим да там я не я нет здесь больше оно как на страхов на вашем каком-то поведении и то что вы изменитесь да, может, возможно, вы возгордитесь и там при, при, будет какое-то некое пренапрежение женщиной. Тоже здесь женщина этого боится. Но я бы здесь сказала, немножко не совсем эго это касается. А немножко то, что у вас планы другие, они а по отношению к ней. Здесь я бы сказала, либо планы могут так поменяться вскользь. Ну, короче, какое-то такое вот, вот здесь. М -м, давайте дальше. Давайте дальше, здравствуйте кто выбрал голубой вариант, голубого мужчину голубого мужчину. его страхи в отношении вас и чувства к вам, его страхи в отношении вас и чувства к вам, чувства к вам. топит в болото, я бы сказала, здесь утопание в болото, утопание в рутине, здесь вот какой-то такой момент так утопания куда-либо, погрязание, именно что вы куда-то его засосете, Я бы здесь сказала немножко как в трясину, в тину, в ужасную вещь, вот какой-то такой страх у человека по отношению к вам, утопание куда-либо. Засасывание, что вы его засосете в какие-то дебри, в какие-то отношения непонятные, что вы будете как-то руководить всем этим процессом и будете его держать. Здесь также, что у человека будет бояться, что вы за него держитесь прям всеми методами. Вот именно утопание, угрезание куда-либо, прям как яма здесь, прям ямка. Держание его за шкирку, его мысли, его чувства, его финансы, то есть вот здесь вот утопание, погрязание и держание его в соски в тисках, вот здесь вот, вот этого боится, человек по отношению к вам, его чувства к вам. Здесь у всех какой-то идет, я бы не сказала. Я бы сказала немножечко раздрая, не состыковки. Давайте так, ну, в принципе, я бы не сказала немножко здесь не про чувство. Здесь, здесь люди вообще в любых отношениях, кто бы здесь не был, здесь вас не понимают, мужчины полностью. Либо не согласны, либо не понимают, либо при этом тоже не принимают. Здесь либо точку вашего зрения, либо какое-то ваше поведение, то есть... То Есть здесь больше – вы можете нравиться человеку, вы можете не нравиться человеку, но здесь одно я бы сказала с уверенностью. Вас человек не слышит, вас человек не особо принимает какие-то вещи. То есть вы человеку можете и нравиться, да. Здесь вот я не спорю, я даже вот я к любым каким-то категориям. Я бы здесь не сказала немножко не прочувствую. Здесь какой-то… Да, вы просто здесь, здесь у кого-то какие-то отношения, которые очень сильно человека переполняют каким-то волнением по отношению к вам, то есть человека за кого-то здесь очень даже переживает. Здесь есть расстроенные чувства, которые человек, в принципе, не подпускает как-то близко другого человека. То есть, здесь мужчина кого-то очень сильно не воспринимает, какую-то женскую политику в отношении либо финансов, либо в товарно-денежных, либо в общем взаимообмене с этой дамой-мадамой. То есть как-то не принимает, какое-то расстройство у человека присутствует по поводу от королевы. Пентакли, тут шестерка Пентакли какого-то, по поводу какого-то взаимообмена. Здесь также выпала королева чаш, двойка Пентакли и башня. А здесь в любом случае, вот здесь я больше бы немножко не сказала о чувствах, а здесь вот, как человек вас не слышит, человек вас не понимает, человек вас немножко не принимает, вашу точку зрения и тому подобное. Но здесь больше информации не об этом. Чувство расстройства, чувство непонимания, чувство какой-то потерянности. Здесь больше вот в таком отношениях вас присутствует больше негативных чувств. Ну давайте логически судить, если негативные, то э ну, больше негатива здесь. То есть я бы не сказала, что здесь там вас человек не любит, все там, прощай пропало, да нет. Здесь человек, на самом деле, это могут, могут и на бывшего даже загадывать девчонки. Здесь могут и на, на, на, на, сл на следующего, на своего же загадывать. Но здесь просто смысл того, что здесь какое-то безраздельное, какое-то чувство огорчения и неприятия. Человек, возможно, обиделся на вас даже очень сильно и прям конкретно. Чтобы к вам что-то чувствовать, есть чувство обиды. А из-за этого чувства человек как-то не может к вам чувствовать какую-то симпатию. Поэтому, смотря в каких вы отношениях, если это ваш бывший, то блин, вы же не можете помириться, там, все дела, допустим. То человек так и чувствует какую-то некую незавершенность, обиду, и при этом какую-то вот не, не особо приятную. Какие-то нотки по отношению к вам. Если это нынешний, то здесь либо, либо конфликт, либо какая-то фигня, которую человек в принципе, очень сильно неприятно. Не то есть здесь чувство больше какой-то окорченности, обидки, непринятия, вот да ну, да ну это все. Вот здесь больше какой-то такой момент. В расстроенных чувствах, давайте так. Ну давайте тоже осторожнее с этой позиции, если выбираем. То есть здесь, здесь правда, здесь человек очень сильно боится насчет всякой рутины. У кого-то здесь просто какие-то ситуации произошли, которые. Почему у него чувство огорчения обиды? А, потому что здесь мужчина не согласен по поводу того, как ведет себя, я бы сказала, какую-то свою политику в отношениях, либо в отношении него, либо в отношении финансах, либо в отношении дома. Если человек как-то вот это все огорчает. Вот именно вот какой-то вот тут королев Пентакли и шестерка Пентакли. Какую-то политику здесь женщина ведет, и ему вот это огорчает. прям конкретно. Да, здесь, то есть, здесь... Здесь у кого-то щемит, у кого-то щемит справедливость, и у кого-то щемит, кстати, приятные чувства по отношению к вам. И вот я бы сказала, здесь щемит одно, на другое накладывается. Здесь я бы не сказала, что человек не может определиться в своих чувствах. Да нет, не в этом дело. Просто здесь, если давайте так, у кого смешание работы, у кого смешание работы, то там все смешивается, то человек смешивает какие-то вещи, но при этом я бы не сказала, что человек, кстати, различает грань между работой и домом. То есть здесь как немножко смешание. Вот какая-то кашица. То есть можете вы какой-то вместе что-то устраивать, что-то это, но при этом это накладывается отпечаток на ваши отношения. То есть человек здесь не особо разделяет, кстати. Человек с долгом, если что. Человек очень там справедливость первым рядышком, со с это, то есть человек за правду человека, за нормальности в отношениях. То есть человека даже есть особое мнение у этого человека, тоже могу сказать. Поэтому здесь одно на все накладывается. Быть на работу, работа на быт, и все, и пошло-поехало. Если у кого работа соединена, и все вместе по восьмерке, помогу, и по четверке, кто совмещает там, допустим, что-то вместе делает и там в хозяйство ведет, то здесь совмещают, и все на друг другу. Рыцарь а, жезлов с отшельником, потом король мечей, потом смерть, потом справедливость, потом шестерка, потом двойка. здесь все на все накладывается просто. И человек больше как все таки Здесь человек всегда будет решать какие-то конфликты до конца, а не закатывать там какую-то спячку тому подобное. То есть здесь это раз. Второй момент. Здесь Даму Мадаму тоже чувствую очень сильное разочарование. Двух королев кубков, Двух пентаклей башня Здесь отношение больше как к жене своей, к женщине, как матери и тому подобного вот сейчас описывал. Сейчас вот описывать корольную кубку, двухпятакли, башня. Здесь больше чувство разочарования и, в принципе, немножко... но ну, не то, что поматросил бросила, а вот как-то чувство поверженности больше. От ваших каких-то, возможно, просто действий и, возможно, ваших каких-то нервяков. Да, что у человека просто проткнуло все. То есть здесь похоже просто какое-то вот недопонимание. Здесь ситуация с этим. Вот, жестко. Вот здесь жестко, здесь жестко поверженные люди, все причем. Я и говорю, без разницы кто, здесь могут и чувствовать к вам, но здесь вот именно чувствуют какую-то отбитку, что-то что неприятно просто по отношению к вам. Здесь у кого-то вообще женщина-то такой сделала истерии нервяка, что в принципе он даже побитый весь там все плохо ему. И я бы, давайте, если бывший ему говорим, что я его отшила год назад, он, он до сих пор пьет. Ну, девчонки, ну, наверное, не из-за вас. Так, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал на синюю даму-мадаму? Синюю мадам, ее страхи в отношении вас и чувства к вам. Ее страхи в отношении к вас, чуть даже глаз дергается, вдруг глаз дергается. Ее страхи в отношениях вас и чувства к вам. Прикинь, правда глаз дергается. Ее страхи и чувства. Про 30 ничего не все значит. Давайте. по а шею получу <смех> <смех> у кого-то реально глаз дергается и не зря по башне то по пятерке у кого-то страх насилия у кого-то страха какое-то получение у кого-то страха здесь возможно физического контакта то есть очень сильно на это показывать некоторых то есть не хочу не хочу получать, не хочу ругать, не хочу, чтобы меня ругали. Здесь в какой-то страхе, возможно, просто вот просто бум, грозы, вывод, вывод из себя. Здесь какое-то, да. Mm. Mm, давайте дальше. А, мир потухло. Типа. Да. Mm -hmm. Потух мир, и все. Ланя, давайте насколько а, ее чувство к вам? Ок. Ну, тут у кого-то чувств нету, дорогие мои, прям сразу говорю. не знаю что ожидать здесь есть два категории дам если которые закончили отношения прям сразу говорю нет чувствуем вообще то есть забили сразу то есть если здесь закончено отношение по и все конкретно здесь за а, здесь нет чувств если здесь пара а, вот пережила она вот пережила она всякая всю я так понимаю, здесь да, просто немножечко, я бы сказала, давайте, вот здесь мужчины клещики. Здесь не очень хорошая позиция, кстати, очень... от сильно негативного до сильно позитивного идет. Ну, смотрите, здесь мужчина может поиграть в роли клещей на полном серьезе, и тогда самый наихудший расклад. Давайте так: женщины нету, чувствует, э, этот э, мужчина, э, в принципе, на, в самом наихудшем может ее задалбливать, либо в самом наихудшем, э, как бы, либо лучшем может тут здесь, в принципе, разойтись. Но это в каком-то, наверное, негативном больше ключа, Но здесь женщина очень сильно боится получить реально по шее. То есть, получить либо от вас физической боли, либо моральной, я бы сказала. Но в любом случае, какого-то такого пинка за трещины ни с того, ни с сего. То есть, здесь боится больших каких-то перемен в отношениях с вами душераздирающих которых она к чему она не готова физическая боль здесь присутствует все равно шестерка пентаклей это сязаемая вещь дающая и при этом у нас башня прям здесь может проиграться просто физика здесь также может проиграться какой-то Решение с вашей стороны, которое просто повергнет ее в шок. То есть вы как-то, возможно, разорветесь с ней отношения. Если тут пара, я надолго, разорвете, уйдете, перестанете быть кем-то иным в ее глазах. Здесь какого-то шока ситуации. То есть чего, в принципе, женщина боится? Вот, вот праведного гнева. И вообще тут какого-то душераздирающей истории. То есть это может от какого-то ничто, там от, там от смерти, допустим, человека бояться, может человека физического что-то бояться, может и как-то в телесного наказания и при этом каких-то ситуаций, которые перевернут ее полностью, мир смог магу просто разрушит все. То есть человек может бояться очень всего шокирующего, к чему человек не готова либо боится, остерегается этого и тому подобное. Я бы здесь сказала, в таком тогда общем большем плане. Здесь и физика может присутствовать, здесь и смерть может присутствовать, все равно присутствовать. Я бы сказала, в таком контексте может. То есть за жизнь другого да, человека. Пятерка кстати, в некоторых колодах, кстати, как смерть проигрывается. На полном серьезе, я прям сразу говорю. В некотором плане, как смерть. Вот, поэтому вот здесь как... Ну, здесь особо на смерть не указано, но это как возможность такая есть. То есть немножко не... Смерть немножко по-другому идет, я бы сказала. Может даже быть на грани, да, и, и не там, и не там. Но женщина какой-то катастрофу боится в жизни и всего чего вот и телесная боль, физическая, моральная здесь тоже по моральной боли тоже может там. Он такой-то, такой-то потом сделал, так-то, так-то все сокрушилось. У кого отношения закончились, они закончились, значит они отношения чувства женщины к вам нету. То есть прошли, протопали, ушли. Если здесь были закончены отношения со стороны даже женщины. Женщина упох. Я ей говорю, императрица это, блин, не всегда растущее чувство, да, там? Нет. Это иногда говорит, а, говорит о какой-то стопе остановки по пятерке час ничего не чувствует. Никакого, ни душевной, ни физической, никакой близости. Нету, вот, я бы сказала, здесь стоп. Здесь также у нас колесо, фортуна, рыцарь. Кто остался как-никак вместе? Давайте так. Какие-то события вместе соединились между этими людьми и на кривой козе они все-таки доехали до каких-то отношений, чувствуют тому подобное. Женщина не знает, что от вас ожидать, раз. По луне, по королю, по тройке. Здесь могут, кстати, подозрения в каких-то треугольниках, сменах могут всегда говорить. В принципе, женщина, если вы прошли через какую-то э, катавасию вокруг да около, какие-то сезоны, циклы жизни между вами и тому подобное, то женщина очень сильно э, чувствует вашу какую-то э, чувствует по отношению к вам уверенность в завтрашнем дне понимание того что можно жить с этим человеком и дальше но вот от вас ожидать человек женщина человек женщина может все что угодно кто-то здесь подозревает в треугольниках у кого-то какой-то домогатель и тому подобное вот здесь вот, вот здесь женщина принимает вас в любом контексте какой бы вы ни был засранец если вы засранец поэтому вот вот какой-то такой момент я бы сказала то есть, смотрите, здесь мужчина, то есть, ну, здесь, я думаю, адекватно все, все выберут, то есть, я думаю, здесь только из каких-то два витка событий. Два витка событий, но при этом, кстати, если, если что, если что, если что, если что, мужчина любит стабильность, хорошие деньги. Ладненько. В принципе, тут и человек, в принципе, и женщина может быть доволен одной. Тут некоторые мужчины и довольны одной женщиной, и все им не надо. Некоторые, конечно. Вот. Поэтому, дорогие мои, я, я все сказала здесь. Здесь как-то два. Здесь либо пара очень долго пробыла, какие-то свои обстоятельства жизни тут прощелкала вместе, либо, либо вообще не смогла. То есть вот здесь я бы сказала больше каких-то двух моментов. Но женщина чувствует себя очень сильно уверенно, тепло, хорошо, медленно, но уверенно с ним. Это все классно, мне это нравится, им я, я люблю как-никак, я уверена. Есть уважение, здесь присутствует уважение, какое-то теплое ощущение. Поэтому вот, какой бы вы там ни были, но здесь все о вас тогда, женщина полностью о вас, ну, о вас и о вас думает тогда. Вот. Ну, я бы сказала вот так. Но либо здесь вообще нет. Либо они настолько перевернули, что там был лабдау, да, там какой-то момент такой кошмарный. Тогда это чисто тогда история из этой истории. То есть какой-то был какой-то кошмар, звездец по отношению, что дама вообще на вас отрез отказывалась принимать, а потом что-то произошло и все стало нормально. Но должно что-то произойти в таком контексте, то тогда должно медные трубы перейти, перейти вместе. Перейти вместе не и трубы. Но здесь вот какой-то такой момент: у ребят. Либо совсем вместе, в доску, в доску вместе, либо вообще далекие а, друг друга люди. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на желтого? А, он для меня теперь желтый, зеленый, желтый, как угодно, дорогие мои, но я его вроде как зеленый у меня. Давайте всем посмотрим. его страхи в отношении вас и чувства к вам, его страхи в отношении вас и чувства к вам, его страхи чувства. Я не все карты там описала, но я их сказала. Ладно, его страхи в отношении вас. Шо? -шо? Шо, -шо это шестерка, двойка? Шестер... Что? страх Такой. влюбиться да. <смех> в вас или в кого-то. Что у нас почувствуем? Дуз восьмерка жерлов, десятка мечей. Вот-вот оторви брошу. Что за фигня вообще? А? И давайте, ну, давайте, что здесь? Погодите, если в таком контексте, и что здесь нету именно самой восьмерки, считая легкости, такое может проигрываться, но достаточно крайне редко. Чувствую какого-то некого освобождения, но тогда должны очень сильно позитивные карты быть. Нет. Десятка мечей тоже может оказывать, что их нету. У нас туз кубков упал. Первую восьмерка жезла. Поэтому у меня десятка мечей так под сомнение берут. И что я уточнила, что здесь есть девяточка, а что здесь нету рыцарь кубков. Здесь нету наивности. Здесь какая-то прям твердость убеждения своих чувств по отношению к вам. Две, кто-то две, кто-то две даже, дьявол. О, как мне круто. Шут, иерофант. Дорогие, это вот знаете, я люблю всю, как в последний раз. Вот здесь, вот, вот, вот, как вот. Я бы сказала, вот в таком контексте. То есть... Я немножечко, наверное, наплыву на такой момент, что человек может как в последний раз вообще любить. Вообще, вот до безумия. До безумия человек может любить, но дело в том, то, что... Здесь человек всегда уверен в своих чувствах по отношению к вам. То есть это прям, вот прям, да... Я бы сказала немножечко как восьмерка и десятка, как немного яркости. То есть именно яркие чувства по отношению к вам. Очень сильно яркие. Может происходить антипатия по отношению к вам. Прям сразу говорю, здесь есть такой контекст. То есть если уж в таком негативном ключе, то и тогда вы человека очень сильно подразбили, очень сильно его... Яйца в смятку. Если, если какая-то антипатия происходит, да, там, допустим, по дьяволу, по шуту, по, в принципе, королева мечей, сама по себе холодная дама, мадам у нас шут у нас такой, не би ни себе, не себе, не людям у нас дьявол, соответственно, какая-то низменность. То есть сарофантом и королевы жезла. Здесь могут проигрываться очень яркие чувства, но либо они с оттенком антипатии. Либо обожание. И десятка мечей. Я немного вот в плане девятка пентаклей, что здесь есть. Твердое, намеренное под собой чувство по отношению к вам. Здесь человек не может сделать выбор. Человека здесь нету выбора. Даже если у человека здесь две, тогда он двоих любит как последний раз. Как в самый первый раз. Окей. Здесь больше десятка мечей, не, а, здесь ее, не, что я просто уточнила, ее нету тут рыцаря кубков. То есть здесь нету наивности в этом человеке, здесь нету какого-то легкости. Здесь вот именно вот десятка мечей проткнула любовь насквозь, либо проткнула ненависть и какая-то отстраненность, возможно, некая холодность по отношению к вам безразличия. То есть здесь чисто либо-либо обожает, либо чисто ненавидит. Я бы сказала, немножко даже в контексте ненавидит, но его малый процент. Все равно это расклад общий. Поэтому, если я даже доложу, мне это кажется, там будут и негативные карты, тоже будут отображены. Что-то здесь... Да, спасибо вам за, за, за, за спасибо и вам большое спасибо за то, что вы родились в это время. Спасибо и всего вам хорошего, да, спокойной ночи. Поэтому здесь, ну давайте дополним. Ну здесь десятка пентаклей, пятерка жезлов. Ну здесь вот какой-то момент вот тут жезлов. Да? Сила, ну здесь либо сильно вообще, ну может, может проигрываться сильно, как-то ненавидеть как-то холодно, как-то как с неприязнью. Но здесь вот у кого-то здесь может такое проигрываться неприязнь, неприязнь рознь, но, но от, нег... а, от ненависти до любви один шаг и в любви в другую сторону. Ну, вот здесь вот все то же самое. Это про вот, вот этих мужчин, которые заг... от ненависти до любви, от любви до ненависти. Либо большая антипатия, либо большая симпатия. Но антипатия, при этом человек понимает, да, вы человеку можете нравиться. Я прям сразу говорю, вы внешне, в принципе, можете привлекать человека, но к вам, вам некая антипатия и понимание, и справедливое понимание того, что, в принципе, возможно, мы не пара, не вместе, все дела. Здесь, вот, я, я бы сказала, больше какой-то такой момент. Да, я, я, вот именно, я бы сказала, а здесь поможет и непонятности быть, да? могут даже просто давайте я в таком контексте бы скажу что в принципе человек понимает о своих чувствах да по королеве Пентакли он в принципе их осознает и понимает но здесь э, человека могут его чувства по отношению к вам просто заслонять его какой-то вот как красная тряпка вы можете для него быть как некое положительный персонаж там обожаемый здесь вот, вот я бы не сказала, что здесь по Луне, по Рыцарю, по Повешенному, по Семерке там человек не понимает да? какой-то такой момент. Нет, я немножечко уточнила. Здесь в принципе понимает человек в осознании того, что он чувствует, ну, понимает, но его может просто клинить на вас, либо наоборот, так заклинуть от ненависти, что вот, вот никуда не деться. Но человеку все равно привлекательно. Тут опять у нас звезда. То есть вы человека как-то как-никак привлекаете, короче. Это самое худшее. Человек вас особо не любит вообще. Либо как, в принципе, обожает просто до безумия. Но здесь какая-то такая категория. Не знаю, другим. мои. Вы тоже здесь осторожнее убираете. Не плавайте в фантазиях, пожалуйста. Иначе утонете. Не плавайте в фантазиях. Да, давайте, что боится в отношениях вас? Возможно, у кого-то и вправду какие-то чувства. Боится влюбиться. Боится измениться. Может, чувства к другим людям. виду другим женщинам, да, другую новую пассию найти. тоже может проиграться. Здесь немножко со второго страха перешло. Рутинка. Боясь рутина одного и того же. Человек не хочет быть выдуманным персонажем для кого-то. Человек боится вне держать планку по отношению вообще, то есть, э, человек, я так понимаю, что принципи принципиальный. То есть, рутина раз, какая-то обыденность одной, у нас рыцарь в два раза, и у нас умеренность. Я бы сказала, такая рутина, которая засасывает, но это как со второго. Солнце, маг, король Пентакли, здесь некая, бы сказала, выдержать какую-то планку. То есть чужих надежд, ожиданий и что-то какие, кто то Здесь вот как-то неподтверждение своего статуса. Ну что он ну, не мужчина, короче, ну типа такого. Я не мужик, типа, ну вот, что я не мужик, и все, вот именно вот какой-то такой... По, по, по, вот здесь вот по эго, если побьете его, то вот здесь вот человек очень бы сильно не хотел. Ты не мужик, там, и патент, и все дела, вот это вообще это ублюдство. И вот если человек это понимает, а человек этого боится, и это ра, это два, но ну, это с конца, я бы сказала, начала. Я с конца начала. Ладно, да, по потом у нас... Здесь также с первого, вот здесь это все с первого, вот по второе и третье, все вместе, как будто. Дай-ка я вот еще уточню. О, да я его, по <смех> Так. Потому что его по шапке понакажут. Здесь тоже может отыгрываться. Как у женщины с какого-то варианта. Сувание туда, куда не надо. Насы свои. Да. Я бы сказала, человек, также некоторые люди боятся махинаций. Но я бы сказала, здесь как в отношении всего. внезапной любви боится. Но с чьей стороны здесь не сказано. Тупо. Либо с его, с кому-то другому, да, допустим, к вам, либо не к вам, либо у вас кого-то другого и не к нему. Но здесь именно какая то причинение каких-то влюбленностей, треугольников, других левых людей, которые вмешивались бы в вашу жизнь и изменили ее напрочь. Здесь человек боится не контролировать свою жизнь по итогу. И что какие-то вещи просто случатся, просто вдруг просто вспышка, и человек не любит просто вспышку. Человек надо, чтобы контролировать все на свете. Человек боится потерять контроль. Либо чтобы над вами, чтобы вы там не чувствовали что-то другому, да. Либо вообще, допустим, вы влюбились в кого-то, вы там кому-то почувствовали и надо там рвать, не рвать. Именно боится каких-то внезапности, но которые приводят больше какие-то любовные связи. Пойду <связывая> вот. Лезть куда не надо, человек тоже боится. Человек понимает, по шапке может получить очень конкретно по справедливости, если лезть туда, куда не надо, под эгидой того, что я хочу, я хочу, я захвачу, я захвачу весь мир, а либо человек. Человек достаточно разумный. Человек. А, у нас мужч... мужик, мужик разумный. Вот здесь. Прямо сразу говорю. Боится, боится вот какой-то вспышки, что кто-то влюбится, либо он влюбится в кого-то, либо вы влюбитесь в кого-то, и что-то пойдет по, по большой, и, и что он потеряет просто власть и контроль, и что кто-то за него что-то порешает, что-то закончит, и при этом потеряет некую власть. И все это пойдет по какой-то нехорошему контексту. То есть не знать, что будет в будущем, человек также боится и не нравится. Человек определенно здесь хочет все контролировать, и чтобы никаких внезапностей как-то особо мало случалось. По отношению к вам. В отношения с вами. Ну, здесь я бы сказала, больше вот какой такой большой такой контекст. Ну вот, тут вот еще контролер еще тут. Вот, и, короче, вот, короче, как так. Давайте дальше. дальше дальше дальше здравствуйте кто загадал у нас на женщину так ее страхи по отношению к вам чувство к вам ее страхи по отношению к вам и чувства к вам слезки. слюзки верховная жрица его и ее страхи по отношению к вам Страхи, незнания, сокрытие, тайны, любовницы. То, что она вас не знает, то, что она вас не чувствует. То, что она, возможно, вас как-то не прощупает. Возможно, если тут у нас женщина любит же всякая вещи, говорят, какая, которая я там его чувствую, не чувствую, тому подобное. Может, боится она вас понять? Здесь может отыгрываться только если вы очень сильно недобрый человек. И безморальный. Ладненько. Боязнь любовницы, тишины, отстраненности, боязнь плохих холодных отношений, боязнь чувства. она там что-то не будет знать. Может, о вас, если вы вместе. То, что она узнает там что-то в последний момент, чувствует именно как незнание. Не... Потому что сверху на жрица, она у нас всегда все знает. А если контекст, что она, не, что она, чего она боится, она боится не знать, она боится не чувствовать, она боится, чтобы у нее там не было какого-то все равно у Верховного жрица, какой-никакой там опыт присутствует. То есть она вот такого какого-то любовницы также указывается на верховного. нужно жрица, тайную женщину тоже боится, то, что у вас любовница будет, вы уйдете там кому-то. Вот. То, что вы будете прислушиваться к другой женщине. Она именно боится вот, как-то как не знать, как-то не чувствовать. Как Возможно, также, если в отношениях с вами, то холода между вами. Потому что верховная жрица выпадает также на холодные отношения. То есть если даже вот вот нет сто вот процентов какой-то женщины, да, то здесь о холодных отношениях. Потому что верховная жрица она ничего не чувствует, она только знает. Она боится, что не почувствует ничего к вам, да, охладеет чувство. Ну, тоже можно сказать, да, там. Я его разлюбила, я этого боюсь. Ну, это может, чему, Почему бы и нет? Если в таком контексте плане. Чё ж такого, так резко? Ой. Дай-дай-дай. Чувствую к вам повешенный рефронт. Правленные... Да, но здесь есть, и здесь есть, и здесь есть рационализм над бабой. Над бабой говорится гений, да, мы зеленого варианты у нас прослеживается некий рационализм в отношениях и в чувствах. То есть женщина может вас больше к вам относиться со стороны рационального ума и разума. Аля вообще ни хрена не чувствует, либо чувствует, но да, как ни хрена не чувствовать, тоже может отыгрываться... Либо чувствовать, но и при этом очень сильно любить. Но больше, я бы сказала, немножко глубже, чем обычно просто любит, То есть человек, в принципе, реально вас может уважать. По такому сочетанию, но здесь яркий. Давайте так, если женщина рядом с вами, можете прям целовать ручки, потому что женщина тогда вас очень сильно, очень сильно понимает, кто вы на самом деле. Она вас знает, она вас... Она вас прочувствовала, поняла, и она вас не только воспроизну. Здесь все равно у нас сила королев кубков выпала с рыцарем мечей. Здесь все равно есть какие-то чувства, здесь все равно есть симпатия. Но если с вами, то поверьте, она вас не только как любит, но и при этом здесь есть уважение к вам. Возможно, чувство благодарности. То есть даже у нас с рыцарем мечей, с королевой мечей, с королевой чаш. То есть чувства он очень сильно глубокие. Вот именно рыцарь мечей я бы немножко характеризовала как глубинность чувств короля, королевы чая кубков с королевой мечей. Просто у нас сила выпала. Если бы другая, другая карта, поверьте, не выпала бы сила, я бы сказала, и не, не выпала бы там, королева мечей другая, я бы сказала, тут ни хрена не чувствовала. Вообще плевал бы на вас. Но здесь чувство также есть уважение. вот И рыцарь мечей здесь немножко указывает на больше истину, глубину и признание того, что женщина все равно к вам чувство испытывает. Возможно, также духовное, ну, какое-то духовно-интеллектуальное ощущение заполненности вами. Ну, то есть вам и Девчонки, с вами интересно, вы умный, либо вы такой начитанный, с вами как-то круто. И при этом, либо, в принципе, человек может принимать вас таким, какой, какой вы есть. Все. Либо то, либо это, либо все вместе. Как угодно. Умеренность. Что еще мне надо? Тут доказывайте, кому? Здесь здесь могут, да, проигрываются какого-то рода холодные отношения, да. Да, здесь могут женщина в принципе чувствовать, если здесь друзья. Чув чувства здесь все равно присутствуют. Но здесь больше подход, больше рационального тогда присутствует. И как некий, либо это хороший друг вы, бывший. Но если больше, то на хороших нотках, либо на тех нотках, где она с вами поимела, так скажем, ее поимели с вами уроки. А, прям поимели. Либо, ладно, это очень грубо сказано, либо тот момент, когда она поняла что-то с вами очень сильно явно ярко для нее. То есть здесь вы не безразличны в жизни этой женщины в любом плане. Ну, просто смотря, насколько вы очень сильно близки. На то, насколько вы близки, отображение характеристик и уклону в разные упоры здесь, я бы сказала немножко. Если вы близки как друзья, то у вас есть к вам чувство, все равно есть, но и при этом чувство уважения. Если вы муж и жена надолго, то, соответственно, здесь женщина понимает, с кем она имеет честь говорить, и при этом вас очень сильно, да даже очень сильно уважает, любит и ценит не только по чувствам, но и в своем разуме, интеллекте и понимании того вас как-то, возможно, даже превозносит немножечко. Ну, могу предположить. Ну, могу, могу, могу, все равно. У нас тут иерофанты, тут отшельник немножечко тут повыше, пониже. Поэтому превозносить немножечко, тут тоже можно сказать. Поэтому вот. Поэтому, короче, как-то так. Если это больше, то женщина достаточно восценит свою жизнь, честно говоря, даже, вот даже сейчас. То есть, ценит то, что вы какой вклад внесли в ее жизнь. Вот здесь как-то в любом таком контексте интересны вот такие вот проигрываются чувства и тому подобное. Но просто смотря, еще раз говорю, всегда у всех разных жизненные ситуации и есть какие-то уклоны. Кто-то вместе, кто-то не вместе. Тогда те, кто не вместе, там, допустим, усиливается очень сильно негативных каких-то черт и уменьшается позитивных. То есть уклон делается на какие карты? Поэтому я и говорю, на личные расклады какие-то, вот когда на стриме говорят личные вопросы, подскажи мне, как вот что ну, я бы не... Да, вот «Восьмерка мечей». Я вот никак-то не хочу <сёк> говорить и как-то зациклюсь, потому что надо... Я думаю, всю внутри ситуацию У меня связаны руки в таком плане. <сёк> я связана руки, потому что надо прям все ситуации изучить, все сезоны пары и не пары, либо в каком они станет и тому подобное. Просто да, просто так не сложно вот это все сказать. Честно, вот честно, честно для меня. Я, наверное, просто не такой, наверное, профи, как многие. Вот. Ну кому-ка. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова, поддержку канала еще раз. Желаю вам всего самого наилучшего. Если что, приходите на стримы. У нас тут есть спонсорство. Спонсоры выбирают, кстати, тему. Мы разыгрываем, если много спонсоров, мы разыгрываем, между другом, темы. И кто выиграл, так скажем, в неком косте, тот и говорит какую-то свою тематику. Поэтому становитесь спонсором, любой спонсор может. Вот. И приходите на стриму, будем рады вас слышать и знать, поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.